Канале НЗТИЧНИК ТВ Сегодня у нас очередная распаковочка Нашей новенькой посылочке Здесь нам должна была прийти ручка Но она не обычная ручка Это ручкой можно Выжить в экстремальных условиях Давай, Свет, открывай Что там? Да, думаю О, для нет, ручки. Я почисту. Да, вот наша. Ох. Ру. Вот она. достаточно увесистая ручка, я скажу вам, ребята. Очень увесистая. Давайте так, что внутри ничего нету там. Нету. Ну как всегда ничего нету, мы это откладываем в таком случае. Ру. да А этот можно даже без ножниц, наверное, или если с ножницами. Нет. Можно вот, так. вот наша увесистая ручка. Вот эти Давай вытащу тогда ее, и дам тебе увесить. Вот такая угона большая. Ох, вот Нет. ручка. Самооборона называется. Вот тут вот такая вот есть штучка. И она немножечко игольчатая. Вот. Собственно говоря, вот такая вот ручка, она такая на ощупь приятная. Тут ребристая немножечко такая и, В принципе ничем не пахнет Вот такая Но штучка нам... прикольная О, она жесткая вот эта вот штука, кстати вот. Дай Очень дай, жесткая дай, дай так, По сравнению с вот этой ручкой вот, Это немножечко увесистая Дай понюхать Понюхай а ничем не пахнет. <реклама> не пахнет Вот Нас интересует эта штука, которая Предназначена для самообороны той. Итак, нас интересует больше вопрос Так, пишет она или нет, как она тут открывается А, это я откручиваю, значит о, вот она... Посмотрим, как она будет писать. И будет ли она вообще писать. Для этого нам понадобится маленький блокнот. Посмотрим... Я тебе подарила. Да, Софика мне подарила. Итак, ну, допустим, что-нибудь такое напишем. Так, а мне интересно вообще, она синим или черным пишет. Ну, в общем, говоря, неважно, давайте смотреть. Ну, вот я не знаю, вот эту штуку можно реально убить человека. Самооборона вот. Чисто из-за этого я ее и брал. Итак, напишем, допустим. NZ". А, Напиши все-таки, черт. В принципе, писать ей довольно-таки комфортно, хоть она и немножечко толстая, как вы видите. Видите, вот качество чернил. То есть, в принципе, нормально, но не сильно тусклое и не сильно такое жирное, то есть, ну, приемлемое. Только, конечно, я думал, она будет писать синим цветом, а так она пишет черным. А теперь еще самое интересное, это какого там размера чернила и что у нас внутри. Так, вот, тут есть какой-то резиновый, какая-то резиновая штучка. Вот, собственно говоря, так. Вот наши, собственно, чернила. Вот оно. Такого вот размера. Не знаю, конечно, сколько оно сантиметров. Так. Опа, а что он не вставляется обратно? Вставля... Ага, там пружинка находится. Так, и тут пружинка. Такое что-то не видно, ничего. Так. Ну, в принципе, все. Больше ручка это никак... О, вот, все, то есть. Раз, Оп. Вот такая вот классная ручка. Думаю, она мне пригодится. Ну, вот, вот эта штука очень жесткая. В принципе, ручка мне очень понравилась. Очень хорошо пишет. Очень хорошо вот эта штука держится на какой-либо одежде. Потому что она вот очень тяжело, так туго. Все хорошо сделано. Все тут из металла такое. Приятное на ощупь. Покупкой. Очень доволен, как я уже сказал. Если вам понравился обзор, то подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Ставьте свои лайки, пишите в комментариях, я их читаю. Некоторые даже лайкаю, если они мне нравится Вот, стоп. Тут еще разбирается. А ну, а что здесь? Тут я забыл. Так, вот, а что здесь? Ага, то есть... Здесь отсоединяется наша вот эта штука. То есть... И больше ничего. Так. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых обзорчиков крутых вещей с сайта AliExpress.